По какой причине вы решили участвовать в этом голосовании? По той причине, чтобы у нас в стране, э, то есть, все было, как говорят, шикарно, то есть, ну, чтобы был порядок, чтобы была, была честность, во всем честность, чтобы все жили хорошо, то есть, и детки, и взрослые, и чтобы были все всем хорошо обеспечены, и чтобы люди все зарабатывали хорошо, то есть все, чтобы заработок у людей был у всех хороший. А вы увидели для этого какие-то предпосылки да, в поправках этих? Да, в этих поправках, в этих поправках, да. То есть забота, забота о больных, забота о детях, самое главное еще о детях, чтобы мне это очень нравится, что больше всего заботятся о детях. Самое главное, я считаю, вынести о больных детях чтобы заботились о больных выделяли деньги то есть помогали деньгами как можно больше чтобы ребятишки поправлялись вот это мне очень нравится то есть вы, вы ожидаете принятия поправок по да этого да, да да да я ожидаю принятия верно он я спаси... надеюсь на них, да, я, надеюсь, я верю в это, я верю, потому что я смотрела передачу, постоянно слушала, я верю, верю в это, поэтому угу. мы хорошо идем голосовать. А в результате принятия поправок да. вы считаете, что это положительно скажется на жизни трудящихся да. нашей страны? Да, да, да, положительно, что мы будем жить лучше. У нас будет и, стар... и по строительству будет улучшение во многом, то есть даже будут сносить ветхие дома, даже потом в следующем реновации по всей России произойдет реновация. Это пятиэтажки, потом следующее, сначала ветхое жилье, потом пятиэтажки, и будет реновация, как, как в Москве, вы поняли, да, это войдет по всей России. То есть это полнейшее улучшение, большое, я считаю, что, ну, самое лучшее улучшение по, по голосованию. Спасибо большое вам Простите, за ваши ответы. Да, спасибо, всего доброго. До свидания. До свидания. По какой причине вы решили участвовать в голосовании? Ну, я считал это важно. Считали это важно. Каких результатов вы ожидаете от этого голосования? Я пока даже не знаю. В случае принятия поправок, как вы думаете, они повлияют на жизнь трудящихся в нашей стране? всего, в лучшую сторону. Спасибо вам за ваше мнение. По каким причинам вы решили участвовать в голосовании? Все пошли, я пошла. <свист> <свист> а, каких результатов вы ожидаете от этого голосования? Не знаю, никаких не ожидаю. А, в результате принятия поправок, как вы думаете, это отразится на жизни трудящихся в нашей страны? Никак. Все, что написано в поправках, это для обычного человека непонятно, что там описано и для чего это все делается. Спасибо большое за ваш ответ. До свидания. А -а -а. По каким причинам вы решили принять участие в голосовании? Ну, это мое гражданское право, обязанность Сейчас голосование. А каких результатов вы ожидаете от этого голосования? Отчетов? мы как бы люди, которые голосовали, ну победит кто, ну выбор да нет, соответственно если люди голосовали то да, вставать, вставать, если нет, то, нет в результате Масса принятия поправок, сказать, если они будут приняты после этого голосования, как вы думаете это отразится на жизни трудящихся страны? Не, не знаю моментальным результатом не будет не точно. А со временем надо смотреть в дальней Спасибо большое за Ваш ответ. По да. Каким причинам Вы решили участвовать в голосовании? Как сказать, я пошла участвовать в голосовании а из-за одной причины. Я не хочу, чтобы вы вводили поправку по поводу прививок и То есть я ребенка сегодня призвала и сегодня собираюсь собираюсь. Я чувствую, это угу. Каких результатов Вы ожидаете от этого голосования? Честно. Честно. <смех> в общем, никаких. Я не знаю, как оно повернется к голосованию. А в случае принятия поправок, как вы думаете, это отразится на жизни трудящихся страны? Старость с стороны, потому что а, нам дают знать только о малой части, а по факту, как бы там больше всего подпалок, вот, насколько должно это А нам сообщали только про самый минимум того. Спасибо большое. До свидания. <сасправда> по каким причинам вы решили пойти на голосование? Ну, наверное, это правильно. Независимо от того, что я голов отдаю, там например, или нет, то есть будет оппозицию Понятно. Каких результатов вы ожидаете от этого голосования? Ну, я сказал, что сильно позитивно. Я больше, наверное, отдаю дань уважения местной и региональной власти, потому что я прекрасно знаю, что все это если маленькая явка на голосовании, не важно, какие результаты, это то сказывается негативно, неважно, там позитивно себя власть позиционирует или негативно, поэтому я больше за это голосую. А то, что мой голос, честно, что-то изменит, я не думаю, и там каких суперпозитивных результатов я, к сожалению, не жду. <сосы> Позитивных результатов вы не ждете. Вы... Я думаю, что-то будет все равно там какие-то положительные стороны меняться, но ни в каком глобальном смысле как хотелось а <связываем> в случае <связываем> принятия <связываем> поправок, вы думаете, это как-то отразится на жизни трудящихся нашей страны? Ну, минимально, наверное, вообще. -то. Все денежки прям, суперский. А вот отразится в любом случае, вопрос, что это негативно или позитивно, но я не считаю, что это исключительно негативные поправки, да, потому что там ряд из них есть действительно адекватные, да, а в случаев... Спасибо большое. Все. А, по каким причинам вы решили участвовать в голосовании? Участвовать в голосовании. Мы не участвовали в голосовании. Каких результатов вы ожидаете от этого голосования? Ну, ничего нет для нас. Я на считаю, что от, от наших голосов ничего не извлечет. Хорошо, спасибо. И последний вопрос. Вы думаете, что в случае принятия поправок это как-то повлияет на жизнь трудящихся в нашей страны? Нет. Спасибо до свидания.